Люди, мне кажется, в совершенно разных ситуациях значит, употребляют наркотики. И вообще, почему люди употребляют наркотики, такой вопрос довольно э, странный, на мой взгляд. Почему люди употребляют алкоголь, почему люди употребляют табак, почему люди вообще употребляют психоактивные вещества. Но ну, психоактивные вещества как-то сопровождают жизнь человека и в том числе наркотики или то, что там признаются наркотиками. Почему люди употребляют наркотики, для меня на самом деле как бы нет такого вопроса. Для меня есть вопрос, почему люди начинают злоупотреблять наркотиками, почему люди вследствие употребления наркотиков заболевают наркоманией. У них обнаруживается синдром зависимости от наркотиков. И это гораздо более такой серьезный и важный вопрос, на который у нас почему-то там а, ответы ищутся в каком-то а, недостатках личности или в каком то значит, плохом человеке. Вот он плохой человек, поэтому он употребляет наркотики. На мой взгляд, это всегда связано с какой-то там болью, переживаемой человеком, социальной болью, отсутствием какой-то самореализации в обществе, и от того, что общество не предоставляет других возможностей для самореализации или общества таково, что ну, из него хочется сбежать, и человек сбегает таким образом. Я думаю, что у людей возникает желание употреблять психоактивные вещества, потому что а людям нужно средства рекреации, тот же алкоголь, тот же никотин, тот же кофеин, это тоже условные средства рекреации, стимуляции, только это легальные психоактивные вещества, которые были давно известны европейцам, а европейцы двигали все конвенции. И именно поэтому алкоголь и все, и кофеин и никотин они разрешены, остальные вещества нет. Допустим, если бы колумбийцы двигали э, конвенции, тогда как кокаин был бы легален. Оглядываясь назад на свой опыт, я лично начал употребление психоактивных, нелегальных психоактивных веществ по той причине, что я жил в очень неблагополучной семье. У меня были ужасные отношения с родителями, у меня был очень ужасный пубертатный период, и вот это все наложилось. Большое неблагополучие привело к тому, что в наркотиках я искал другую жизнь, возможность не видеть всего -то того негатива, что обитал вокруг меня, поэтому я думаю, что людей к употреблению веществ приводит э, негатив вокруг, или приходят люди, у которых там вот ну, у которых нет какой-то не какая какой-то базовая потребность. То есть у меня, например, была базовая потребность, я очень хотела вот, настоящую любовь, настоящую семью. У меня был очень хороший партнер, но там не было прям вот, вот трушной любви, как я хочу. Для меня это важно. И жизнь мне казалась бессмысленной, потому что мне казалось, что у меня есть то, что я хочу, но оно не работает. В основном вот поиски смысла приводят людей к, к наркотикам. Наркотики очень хорошо заменяют тебе вообще любые экзистенциальные, экзистенциальные дыры закрывают. И для того, чтобы бросить наркотики, нужна какая-то сильная идея. Злоупотребление начинается тогда, когда Наркотики, когда потребление становится твоей целью на день. Когда ты просыпаешься и думаешь о том, что я хочу поюзать, как мне размутить вещества, как мне их добыть. И когда ты юзаешь, ты некоторое время находишься под эффектом, потом... Ну, в общем, для меня наркопотребление становится проблемным тогда, когда вещество становится самоцелью, когда употребление становится целью твоей жизни. Значит, смотрите, когда вам будут говорить, что бедный наркоман, начал употреблять из-за того, что там мама, папа наорали, несчастная любовь, обосранные дети, там еще какие-то нестроения жизненные. Да? Не верьте этому. Это а, все употребление наркотиков, это жажда новых наслаждений. Вот когда человек ищет что-то нового, он идет во все тяжкие. И когда говорят, что Бездуховность – причина наркомании. Вот у меня был там один священник-наркоман, ну такой духовный, дальше некуда. Ну, наркоман, что, так получилось. И мы всем говорим, наркомания – это не заболевание, это распущенность. Почему я употреблял наркотики? Потому что, ну, как ну, мне показала программа, да, там, наркоманов, ну, это, это болезнь. В моем случае это хроническое заболевание. Она у ну меня и наследственное возможно, передалась, потому что у меня ну, два дяди, они ну, такие алкоголики. То есть в прошлой жизни, там пару лет назад, у меня были проблемы с наркопотреблением как таковым, а потом проблемы возникли с марихуаной. Я курил там по праздникам, потом каждые выходные, и все это перешло в каждодневный режим. И это меня очень на пару месяцев выкинуло из жизни. Я был зависим от марихуаны, очень долго боролся с этой зависимостью, очень трудно, она убивала меня изнутри, она ухудшала отношения, ухудшала любой аспект моей жизни. И я очень счастлив, что я преодолел эту зависимость. И поэтому, да. Основная причина наркомании – это наркотики в доступе. Не будет наркотиков – не будет наркомании. Ну, вообще, я вот начал, ну, я начал употреблять наркотики, потому что это было модно. Это реально было модно. Я приходил в школу, там, я не прятал инъекции, ну, следят от инъекций, да, там у меня на руках, там, да, там, ну, допустим, вот, ну, как бы у нас здесь вот, да, там, все вот это, вот и вот. Мне это было круто. Ну, я приходил в школу, там, в седьмой класс, а в шестой класс, в среднеобразовательную школу, и я показывал это. Вот смотрите, я крутой какой-то. Наркотики были везде. Я рос. 90-е годы, когда волна героиня, она просто выкосила всех моих одноклассников. Там, процентов 85, наверное, умерли от передоза. Когда был винт перевентина для меня это было вообще табу. Я не понимал, как человек может это делать самостоятельно, зачем. Для Наоборот, я видел, что это делают все, и для меня это был определенный стоп. Я не хотел это делать. К сожалению, даже мой прямой родственник брат моего отца, который вообще любил, любил, он умер от э, передоза. Однажды он мне э, дал книгу писатель-фантаст Филипп Дик, потрясающая за книга сканер Scanner", Scanner» Д'Аркли «Помытнение». Там как раз вся эта книга это, скажем так, а-ля ФСКН будущего борется с новым наркотиком, производство которого производственные базы не могут найти. Она не об этом, не о наркотиках, она о том, что общество потребления но, ну, в общем-то, это те же самые наркоманы, а бывают ли они намного хуже любого ну, торчка. И, и, честно говоря, вот тогда, мне кажется, стало немножко понимать этих людей. Люди хотят получать от жизни удовольствие. Да? Многие. И многие идут по неправильному пути получения этого удовольствия. В мозгу есть центр удовольствия. Если крысе туда загнать электрод и э, научить ее нажимать на педаль, чтобы стимулировать этот центр удовольствия, то крыса погибает, потому что она жмет на педаль и забывает есть и пить. Человек, конечно, не крыса, но э, все э, наркотики, алкоголь, они действуют на этот центр удовольствия. Все же основной мотив это стремление изменить свое психическое состояние. И чем в большей степени состояние изменяется в желаемую сторону, то есть чем более выражен механизм мозгового вознаграждения, тем больше риск возникновения пристрастия со всеми негативными последствиями. Эта уязвимость является в значительной степени биологически предопределенной, хотя ситуационные факторы также, конечно, имеют определенное значение. Есть люди вот вроде меня. Я получаю удовольствие от всего в жизни, но оно никогда не полное. И вот пир руны закрывают тебе этот гештальт. Но, как писал один классик, бог не живет в прокопченной банке для готовки наркотиков, то смысла жизни -то там нельзя найти. На, на первых порах это очень увлекательное какое-то приключение, но потом это, это пранк, который затягивается, заходит слишком далеко, и уже ты мало что контролируешь. Мы, мы реалисты, вот. И мы смотрим на мир каким-то ну, без розовых очков. И в этом мире люди периодически употребляют наркотики. Кто-то регулярно употребляет наркотики, кто-то зависим от наркотиков. Ну, и такова жизнь. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы ну, там, люди э, получали то, что дают наркотики, и, иным путем. Да? Ну, я говорю о зависимых людей. Ну, возможно, это не самый лучший выбор, вот. но как бы, реальность такова. Но, видимо, там, ну, вот эта вот власть, да, она, ну, там, ей хочется как как каких-то, не знаю, мира, где все люди хорошие, добрые, одинаковые, но, к сожалению, это не так, вот. и всегда будут люди, кто употребляет наркотики, Но это реальность, я каждый день выхожу там к этим людям, и я вижу их, вот, но, видимо, ну, там, люди, кто ответственен за наркополитику, за общественное здравоохранение. Они в каких-то своих вот этих вот фильтрах, у них здесь стоят какие-то фильтры, и они хотят видеть то, что им хочется видеть. Вот. И, возможно, причина в этом. Основная идея войны с наркотиками, она заключается в том, что у людей из-за употребления определенных веществ возникают проблемы. Эти проблемы возникают именно из-за этих веществ, Поэтому если эти вещества из жизни людей удалить, то, соответственно, и проблем не будет, и люди все будут богатыми и счастливыми. И эта идеология, она насаживала вину за употребление именно самого человека. Если человек не может бросить наркотики, это значит, что-то с этим человеком не так, и это значит, что это человек какой-то плохой, это значит, что это наркоман. И что он сам виноват, или она сама виновата, и ну а общество тут ни при чем, общество просто пытается вот дать все возможное для того, чтобы человек бросил наркотики. И, соответственно, вот этот основной посыл, который говорит о том, что да, ты виноват, ты слабая ты не можешь что-то сделать, она ведет вот к этой самой стигме. То есть виноватыми в проблеме наркотиков, в проблеме общества становятся именно, именно те люди, которые их употребляют. Есть стигма и общественная. Ну, я думаю, что россиянам про это рассказывать не надо. У нас до сих пор к наркоманам относятся, к наркоманам, к людям, употребляющие употребляющие вещества, к ним относятся как к каким-то там Чипенцам и недолюдям есть очень хороший человек Йохан Хари, и у него есть очень хороший тет, и я с ним согласен э, с, э, с тезисом о том что наркотики это проблема недостатка любви это, недоста... это есть еще один хороший человек Габар Мате в его концепции это тоже проблема недостатка привязанности и если мы недополучаем это там я не знаю там в каком-то периоде, ну, в основном это детский период, да. Если мы не дополучили любви, если мы не дополучили привязанности, ну, там какого-то тепла, вот, э, ну, э, может, может случиться так, что мы приобретаем зависимости. Э, это то, что помогает нам, э, это, это, это такое некое самолечение. Но, э, и я на самом деле э, придерживаюсь сходной концепции. И, ну, и, и если мы э, берем это Эту концепцию, то людей э, с дефицитом любви, людей э, с травмами, людей там с, дефицитами, как, ну, с дефицитом тепла, да, их бесполезно наказывать. Мы еще больше обрубаем им э, э, ну, каких-то взаимодействий, мы еще больше обрубаем их ну, там, шансов на то, чтобы получить ну, там, это тепло, по, ну, там, до, добрать эту любовь, да, вот. это не работает она еще больше за, заталкивает этих людей в зависимость. Сколько длится э, война с наркотиками Там 60-х годов, это больше, чем полвека, да? Вот. И э, ну, мне, мне кажется, уже все больше и больше людей по, понимают, что на, наказания и репрессии не работают. Э, и э, наркопотребителей нужно не наказывать, и это... Э, Люди с, с особенностями, и их нужно поддерживать и помогать.